Ну, когда речь идет о вере, в нашем языке э, глагол «верить» имеет как минимум два значения. Первое значение – это то, в котором мы часто его рассматриваем, значит считать что-то реальным, не имея на то каких-то рациональных оснований. А второе значение – это полагать что-то высшей ценностью. Например, «я верю в дружбу». И вот в дискуссиях с верующими людьми я очень часто наталкивался на такие приемы, когда используется вначале одно значение, а затем второе. Вот диалог это звучит примерно так. «Скажите, вы верите в Бога?» «Нет, не может быть». Все люди во что-то верят. И здесь что происходит? В первом случае вас спрашивают о том, считаете ли вы, что Бог существует. И когда вы говорите «нет», верующий внезапно перепрыгивает на другую тему, на другое значение слова и говорит «нет, не может быть», подразумевая, что у каждого человека есть какая-то высшая ценность. Потому что в ответ вам на это говорится, что вы же верите, наверное, в любовь, в дружбу, вот это значит, что вы верите в Бога. Поэтому, когда мне задают вопрос, верите ли вы в Бога, довольно часто спрашивают, ну а что такое Бог? и человек должен тогда объяснить, что он имеет в виду. А мне часто хочется задать вопрос, что вы подразумеваете, прежде всего, под словом «верить». Полагать что-то существующим или полагать что-то высшей ценностью.